Клево всем, друзья. Гусиное перо. Поплывок детства многих, в том числе и мой. Я переловил огромное количество рыбы на вот этот поплывок. Все мы, кто моего возраста, прекрасно знают и любят этот поплавок. А тысячи рыболовов до сих пор его используют. Многие блогеры его вовсю используют. И только благодаря вот этому поплывку... Многие смотрят видео, увидели картинку с этим поплавком, все, свой человек, давай смотреть на его видео. В том году я снял видео по поплавку гусиное перо. И когда дома я огружал гусиное перо, я понял, что оно себя представляет. Главная проблема этого поплавка – это то, что основная плавающая часть находится высоко над водой. В основном, как рыбаки ловят. У них одно грузило, скользящее или нет. Но самое интересное, скользящее грузило или нет, роли не влияет на поклевки. Никаких. Рыбаки не догружают поплывок. Забрасывают снасть. Порой даже слегка натягивают. И сам поплавок расположен в воде примерно вот таким образом. Грузоподъемность такого поплавка в районе 3 грамм. А рыболовы еще и перегружают такие поплавки. Если его пригрузить, он будет у них выглядывать примерно вот так. А когда они ловят со дна то делают вот так, якобы, чтобы увидеть быстрее поклев. И давайте, друзья, проверим, так ли это. Для того, чтобы более заметно, я на крючок одену опарыша. После всех своих видео, я много раз гусиное перо использовал в рыбалке, когда чередовал на разные монтажи и использовал гусиное перо. И после всех своих видео, особенно после того видео, я получил кучу хайпа. Мне кучу писали, что ловить рыбу надо уметь и тому подобное. А для имитации поклевки крючку привяжу леску. Ну что, друзья, снасть заброшена. Ждем поклевки карася. И вот приплыл карась. Карась видит насадку и думает, какая вкусняшка. Дай-ка я ее съем. Взял в рот. Начинает ее жевать. Он может плавать, приподнимать, дергать груза. И рыболов совершенно не видит поклевки. Насадка лежит на дне. И он ее взял. И начал поднимать. Он выбирает всю длину поводка. Поплевки никто не видит. Он начинает приподнимать груза. Груза приподняты уже на несколько сантиметров. И какое-то есть легкое шевеление. Мы видим ее. Но дело в том, что на большой длине и на волне мы это движение никогда не заметим. И вот карась поднимается выше, выше, выше, выше. Вот она наша долгожданная поклевка. Груза приподнята на 10 сантиметров на дно. Почти 3 грамма рыба подняла на 10 сантиметров на дно. А при этом самой пришлось подняться. Плюс еще длина поводка. А если карась начинает плыть в сторону рыбака, мы видим, как поплывок ведет, но это короткая длина, она а большой длине, допустим, у вас метр-полтора глубина, карасю придется проплыть сантиметров 30. Прежде чем поплывок пойдет в сторону. Так и вы эту сторону. И это ему нужно протащить в раме 3 грамм веса. Еще раз показываю. Начинаю поднимать. Смотрите на действие поплывка. Я поднимаю. Поднимаю. Поднимаю. И вот 10 сантиметров одна. Мы видим нормальную поклевку, что как будто бы уже рыба клюнула и рыбак подсекает. А сколько до этого он плавал, пережевывая, и мы не видели поклевку. А сколько рыб подошло, взяла насадку, почувствовала вес и бросила. Рыба, ни, рыболов не увидел. То есть самого агрессивного карася рыбак только увидел. При этом поплывок у нас почти лежит. А что будет, если рыбаков, поплывок сделаем, чтобы он стоял? Но при этом все груза лежали на дне. Вот, небольшой наклон. Груз лежит на дне. Начинаем поднимать. И чтобы увидеть качественную поклевку, грустно надо рыбу поднять. Еще более чем на 10 сантиметров. Это большой тяжелый вес около 3 грамм. Вы скажете, а что такое 3 грамма поднять? Друзья, вы знаете, насколько карась осторожная рыба. Лещ осторожная рыба. Эти рыбы, которые чувствуют... Вес еды больше, чем вес должна для них висеть, начинают выплевывать. Проблема гусиного пера, как я уже говорил, это воздушная часть, высоко. И компенсации веса грузов не происходит. Нету компенсации. Если, бы, если мы утопим вот так вот поплывок, тогда... Поплывок будет частично компенсировать при подъеме вес грузил. Но так как этого не происходит, и рыбак ловит в недогруженном состоянии поплывка, думая, что так быстрее увидит поклевку. мы как бы себя обманываем, то рыбе приходится полностью преодолевать вес груза, у тебя... Вот я держу на руке и чувствую приличный вес груза. Он находится в воде. И я чувствую его вес. Сами дома, дома соберите вот так в тазике и поэкспериментируйте. Да, для крупной активной рыбы это нормально. Для карася с большой активностью нормально. Вы поймаете вы за рыбалку поймаете десяток, полтора, даже два можете поймать десяток. В то время как рыболов при такой активности с обычным поплывком современным, поймает 5-6 десятков. Потому что он будет видеть все поплевки, а не только те, когда рыба уже зацепилась, повела. его вы увидели, когда рыба уже взяла глубоко и зацепилась за крючок. Что будет, если мы соберем с подпаском гусиное перо? Большинство рыбаков знают и понимают. Монтажи с подпаском самые чувствительные. Я вставляю два подпаска и кладу их на дно. глубину. Два подпаска я положил на дно. И вот рыба подошла и клюет приподнимая эти два подпаска, друзья, я поклевку не вижу совершенно. приподнимаю подпаски, к кладу на дно, на поплавке реакции ноль. добавляю третий подпасок, это уже приличный вес. поднимаем Поплавки реакции 0. Добавляю четвертый подпасок. Даже еще два сразу. Пять подпасков. Это уже в районе 1 грамма. Имитирую поклевку. Аллилуйя! Я вижу поклевку. Поплавок приподнимается примерно на один сантиметр. То есть, взяв около 1 грамма веса подпасков реакции поплавка в районе одного сантиметра. Добавляю еще один подпасок, это уже больше одного грамма. Имитирую поклевку рыбы. И вот только в этом случае я вижу довольно внятную поклевку в районе 2-3 сантиметров, которую можно инициировать как поклевка. При благоприятных условиях. Вот, друзья, что из себя представляет поплавок гусиное перо. При в недогруженном состоянии, когда все груз лежит на дне, независимость скользящим или нет, рыбе нужно приподнять все груза, весь груз на высоту примерно 80 см, чтобы рыболов увидел четкую поклевку. При работе с подпаском подпасок должен составлять одну треть не менее 1 трети от всего веса грозы чтобы рыболов видел более-менее какую-то поплевку. я понимаю много скептиков на этом многие говорят я ловил всю жизнь буду ловить я не спорю друзья ловите ловите и наслаждайтесь рыбалкой я сам время от времени при активной при активном клеве довольно крупная рыба. Чтобы вам показать красивые поклевки, буду использовать поплывок усиное перо. Но в тех рыбалках, когда рыба пассивная, рыба не крупная. И даже крупная рыба, но клюет очень-очень пассивно. Я никогда этот поплавок использовать не буду. Я хочу поймать рыбу, а не просто побыть на рыбалке. Меня давно уже не устраивает процесс самой рыбалки. Долго, если у меня рыба не клюет, и начинаю сильно уставать. Мне нужно, чтобы рыба клевала. Для меня отдых, когда рыба клюет. А гусиное перо мне не дает возможности поймать того количества рыбы, которое я хочу. К сожалению, это так. На что ловить и как ловить, это выбор каждого. Я свой выбор сделал. Не в пользу поплавка из гусиного пера. Почему? Я вам только что продемонстрировал. Друзья, понравилось видео, ставьте класс вниз. чем то не согласны, палец вниз. Я всему буду рад. И буду рад еще комментариям, которые вы напишите под видео. До новых встреч, друзья!